встречи не только со мной, но и с Татьяной Смирной. Подскажите, насколько вам меня хорошо видно, насколько меня хорошо слышно. Поставьте, пожалуйста, по десятибальной шкале, насколько меня видно, насколько меня слышно. Все, видно, слышно, отлично. Так, у нас, как всегда, прогнозы, прогнозы, прогнозы у нас оживленно проходят и поэтому поэтому я сейчас кто-то что-то мне тут ставит презентации мои да все отлично Итак, дорогие друзья ну что у нас сегодня был с утра снегопад но при этом при этом мы с вами по китайскому календарю заходим в последний месяц в последний месяц весны да, ну, смотрите, китайский календарь – это календарь, который нас, в общем, не подталкивает к тому, чтобы мы с вами там его воспринимали как сельскохозяйственный или еще какой-то. Этот календарь скорее нужен. Это красота... Да, нарядилась, думаю, все-таки весна же. Думаю, надо как-то весеннюю кофточку одеть. Вот. Итак, друзья, какие, да, любого старалась Значит, так друзья так вот значит нас конечно этот календарь не подталкивает ни в коем случае к тому чтобы мы с вами начали что-то высаживать или там уходить в летних одеждах хотя уже очень хочется как я уже говорю у нас снегопад был сегодня с утра но но нам календарь нужен для чего? Для того, чтобы мы с вами могли читать астрологические карты и могли с вами сделать какой-то прогноз и, возможно, даже предвидеть то, что случится с каждым из нас, ну или хотя бы в общем целом разобраться по знакам, что, с кем и как будет. Сегодня красивый снегопад с огромными снежинками был в Москве, пишет Да, да. Я его пыталась снять, в Инстаграме даже выкладывала, видео но там не так красиво видно. Ну, вот, кстати, соседский котик, завтра выложу фотку, его успела сфоткать, который пришел к Муське тут, у нас на свидание ходит, он под снегопадом сидел и фотка вышла красивая. Прям видно, что снег идет, кот там к стараю прижался, сидит, Мусью ждет. Завтра выложу. И Муся такая на окне развалилась. Ну, да. Сегодня красивый был снегопад, Необык, необыкновенный. А, да, ну что, давайте про апрель начнем потихонечку, и вопросы, я думаю, у вас тоже появится. Итак, у нас с вами месяц дракона, все еще весна, все еще сильные энергии дерева. Месяц дракона он начинается 4 апреля. И закончится аж 5 мая. И 5 мая по китайскому календарю уже начнется лето. Ох, прям быстрее бы дожить. В мае уже, да, к этому времени как раз у нас даже в Москве тюльпаны будут. А, вот. Итак, еще сильные энергии дерева. А, настроенным творчество на творчество и энергии ну и мы собственно говоря на созидание период весеннего обновления продолжается желание перемен чувствуется настолько остро что женщины побегут в парикмахерскую по косметологам за новыми прическами за новым за новым каким-то образом скажем так а мужчины возможно тоже потянутся Ну, кстати сегодня с утра опять же кто следит за инстаграмом, что я начала заниматься балетом. Так вот, сегодня в раздевалке с девчонками как раз обсуждали тему, что у всех мужья вдруг э, решили как-то резко собой заняться. У, у кого-то кто-то там скинул пару килограмм, у кого-то там муж вдруг решил себе косметологу сходить, что-то с лицом сделать, у кого-то там виниры поставить. В общем, мы сегодня так удивлялись. Одной ну, просто какой-то там... На космическую сумму косметики купил для мужской этой стареющей кожи. Ну как стареющий? 40 лет, все, пора уже что-то от старости брать. Вот. То есть действительно действует, действует не только на мужчин, в смысле, не только на женщин, но и на мужчин. Все прихораживаются, все хотят хорошо выглядеть. Итак, распределяйте запланированные дела на месяц в нужные дни. Их удачное начало добавит вам уверенности в завтрашнем дне. И ваши действия гарантированы успехом. Мы, как правило, специально для вас просчитываем специально эти дни. Сначала все, что выделено красным, это не очень хорошие дни, да, и поэтому обратите на них внимание. Итак, 5, 8, 17, 20, 29 апреля и 2 мая дни, неподходящие для начала любых дел и выяснения отношений. Эти дни не подходят только для того, о чем написано. То есть, ну, вот что-то другое вполне может быть, там, учиться, работать, спортом заниматься, пожалуйста. 12, 15, 24, 27 апреля – дни, не для начала поездок и подачи документов в какие-то органы. Могут вернуться с ошибками или потеряться, обратите на это внимание. 13, 16, 25, 28 апреля – дни не подходят для посещения врача. И для свиданий 5 17 29 апреля день не подходит для подписания документов и начала дел имеющих короткий срок реализации 14 26 апреля день не подходит для подписания документов и начала дел имеющих длинный срок реализации Ну, свадьба начало строительства 18 20 апреля дни без богатства чем меньше финансовой активности будет в этот день тем лучше не стоит покупать дорогостоящие вещи оплачивать заказанные какие-то путевки потраченные в этот день деньги не принесут ожидаемой радости от приобретения а 4 мая день истощения изнуряющий день энергия в этот день стоит на нуле вот эти дни бы желательно прям выделить в календаре и обратить на них внимание что ничего другого чтобы вы ничего не делали в этот день да. лучше всего ну в смысле ничего не делали хотите гуляйте работать как я говорю как всегда заниматься, но но не заниматься вот какими-то сверхважными делами. Итак, лучше всего этот день пометить заранее в своем календаре и не назначать на него никаких важных дел, от которых вы ждете роста и развития. Самое лучшее будет это отдых. Есть, конечно же, и хорошие дни. Шестое, восемнадцатое, вот восемнадцатый туда и туда у нас попал. 30 апреля ну потому что для чего-то может быть благоприятным для чего-то неблагоприятно. так вот дни благоприятствуют началу дел от которых вы ожидаете долгосрочный эффект замуж выходить отношения начинают на работу устраиваться но не берите кредит платить придется долго и тяжело 7 19 апреля и 1 мая день для любителей планировать свою жизнь заполнять карты желание, мастерить чашу богатства. 9, 21 апреля и 3 мая благоприятно заниматься духовными практиками, совершать обряды, закладывать фундамент. Не стоит заниматься опасными видами спорта, так как есть вероятность травм. 10, 22 апреля и 4 мая начинать только положительные дела, потому что энергии этого дня умножают все, что вы будете, чем вы будете заниматься.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 Итак, земная вещь дракона, как мы говорили, это уже земля, такая стабильная гора, энергии месяца достаточно гармоничны с годовыми. Да, вот вы видите сейчас на слайде годовой, годовой столб и месячный столб. То есть такие творческие амбиции, правильные действия, способные навести на мысли, как бы больше заработать денег, как урегулировать свое финансовое положение или увеличить материальный уровень. Сильный металл способен произвести воду, которая не что иное, как деньги для годового быка. Так вот, вот эти деньги в апреле месяце, они показываются у нас в небесных стволах. Да? Так, сейчас, съем. сейчас съем. У -у -у. У -у. В небесных стволах. И. И, и, -и, -и. Так, сейчас. У -у. Минутку. Да. Деньги показываются у нас в небесных словах. Что, что это все будет значить? Это значит, что в апреле увеличится количество работы. Потому что деньги – это не всегда материальные какие-то блага. Это очень часто еще бывает работа, которая, да, приносит деньги, но в первую очередь какая-то работа. Появляется необходимость успеть везде и всюду поучаствовать. Но раз деньги видны все, то те люди, которые привыкли делать накопления могут столкнуться со сложностями, потратить больше обычного или потратить не на то, на что планировали. Самый главный финансовый совет – исключить спонтанные покупки и быть предельно внимательны в финансовых вопросов. Доверяться исключительно проверенным людям, так как велика вероятность попасть на удочку мошенников и лишиться всех своих накоплений. Апрельская земля влажная, и для того, чтобы земля проявляла свои положительные качества, ей нужно немного согреться, то есть добавить солнца и тепла. Но огня взять негде, поэтому в апреле возможно проявление негативных настроений общества, возникновение конфликтов. Даже по пустякам, как в личной, так и в общественной жизни. Особенно на эту рекомендацию следует обратить внимание людям, в картах у которых уже присутствует дракон. Мы с вами помним, что удвоение этой энергии мы с вами читаем как самонаказание, при которых у человека могут вдруг ни с того, ни с сего увеличиться упрямство, он будет стоять на собственных принципах. Не учитывать окружающую обстановку и, и мнение окружающих. Отсюда и вероятность конфликтов. Проявли, проявите благоразумие. Идите на компромисс, и тогда месяц не принесет вам негативных эмоций. Особенно 14-26 апреля. Обратите на это внимание. Также особое внимание людям, естественно, нужно уделить, у которых в карте Бадзи присутствует земляная овец-собака потому что мы знаем что собака у нас сталкивается с пришедшим драконом и у вас могут произойти какие-то изменения важно где-то собака стоит если вы родились в год собаки то это может коснуться вашего дальнего окружения, либо ваших родственников, ну, возможно, родни какой-то дальний, там дедушек, бабушек, там как бы вот не самый близкий такой. Ну, в смысле дедушки, бабушки иногда бывают ближе, чем родители, но я к тому, что они по по степени родства не сразу да стоят. И вашего здоровья, потому что стол отвечает за здоровье. Если вы родились в месяц с собаки, то с родителями и с друзьями. Октябрьские, да, наши. Если в дне, то у вас стоит, вы сидите на собаке, то все связано с вашим домом или с браком. А вот если в часе, то это с детьми либо с карьерой либо с подчиненными. Старайтесь не провоцировать конфликты, не воспринимайте в штуки все, что вам говорят близкие родные, чтобы потом не пожалеть об этом. Особенно если вы родились в год или в день. Посмотрите, земляной собаки или огненной собаки, вам лучше спокойно переждать этот месяц, не начинать новых дел, не инвестировать, не принимать серьезных решений, не экспериментировать с карьерой, не упускать пар там на работе, да? не, не доказывать что-то там начальству. Лучше проведите апрель в своем привычном ритме. Он скоро закончится, и вы сможете и дальше делать свои, свои планы, воплощать в жизнь, делать то, что вы делали, идти к тем целям, к которым шли. Отметьте в своем ежедневнике, что 8, 20 апреля и 2, 2 это будет мая у нас. мая Что там, какой он там, 0,5, что ли, месяц? 2 0 5 да? 8 20 апреля и 2 мая эти дни сами по себе несут конфликтную энергию старайтесь не усугублять не про ее проявление ее проявления повседневной жизни это относится особенно вот к этим знакам к людям у которых эти знаки стоят в в дне рождения Да, всем привет. Всем привет, кто присоединяется. Тех, у кого в карте присутствует земляная вес петуха. Ну что, дорогие петухи, неважно, где у вас стоит петух. Петух у нас с драконом, как вы знаете, они э, любят друг друга, да, то есть они сливаются, образуют новый элемент металла. Так вот, если вам этот металл полезен, то вас ожидают, естественно, приятные изменения в той сфере жизни за которую отвечает металл да? то есть у каждого человека металл отвечает за какую-то определенную сферу жизни вот посмотрите по пяти элементам либо самовыражение либо ну и соответственно все что относится к самовыражению либо богатство либо власть либо ресурсы либо наши собственно говоря наши конкуренты социум да? то есть у нас таких пять огромных больших стихий, не стихия а направлений, скажем так. 5 стихий, которые отвечают за пять направлений, за пять аспектов жизни, а вот каждый аспект он включает в себя достаточно много уже таких сегментарных каких-то уже штучек, ну, как, по которым мы можем смотреть, где будет происходить изменение. Друзья, если вдруг среди вас есть абсолютные новички, которым все интересно. Они все хотят знать, но ничего не понимают. Не расстраивайтесь, пока слушайте все, что понимаете. В конце я сделаю для вас очень интересное предложение по поводу обучения. Приглашу к себе на обучение, которое аж в сентябре состоится. Но группу мы уже потихонечку начинаем набирать. С большой скидкой можно ко мне попасть на обучение. Поэтому, если кто-то пожелает, то вы все потом это выучите. Но я сейчас все-таки говорю, наверное, для людей, которые уже разбираются, да, где петух, где дракон. Так вот, надо смотреть, если металл вам полезен, то для вас будут, естественно, хорошие изменения, если металл не полезен, то, естественно, не полезные изменения. Более того, если петух находится в дневном или годовом столпе карты, то приходящий дракон несет ему свой дух, дух дракона, то есть целый месяц дает человеку помощников и превращает счастливые события а, превращайтесь предвещается счастливые события а это дорогого стоит Ведь дракон он сам по себе не является благородным человеком небесной единицы а, ожидать дополнительной поддержки в общем то как будто бы не приходилось так что людям с петухом в карте повезло они оказались в наиболее выгодном положении в этот земляной месяц а если к тому же ваш столб личности дин на петухе то вероятность новых отношений дружеских романтических деловых рабочих просто многократно увеличится ну а если в карте присутствует аналогичный месяцу столб то есть рен янская вода которая сидит на драконе то вероятность значительных в жизни событий весьма э, то, э, так, вероятно, весьма вероятно проверяете ту сферу жизни людей, которые относятся к этому столпу. То есть смотрим, где этот столб стоит. Если столб стоит у нас с вами погоду такой, то каких мы будем людей проверять? Да? То это либо наши дальние родственники, либо наше высокое руководство, начальство. Если этот столб относится, если этот столб стоит в месяце, то это руководство, либо наши коллеги по работе, либо наши родители. Если этот столб стоит в дне, то это вы и ваш вторая ваша вторая половинка. Если этот столб стоит в часе, то это дети, либо ваши подчиненные. А вот если в вашей карте есть земные ветви обезьяны и крысы, то Приходящий дракон, он достроит комбинацию до треугольника, и в вашей жизни увеличивается количество контактов в той области, которая у вас выражена водой. Но вот насколько полезны, и зна э вот знаковые они будут для вас, зависит от того, насколько теперь будет полезна вам вода. А то мы про металл говорили, теперь нужно понять, насколько вода будет полезна. Нет, про дерево еще не говорили, погодите. Более того, дракон ⁇ это звезда у нас, цветущий волдахин, для тех, кто родился в год или в день обезьяны, крысы или дракона. Да? Поэтому эти люди склонны в апреле проявлять собственную индивидуальность, действовать. Возможны творческий порыв, захочется творить, придумывать что-то новое. Но вместе с этим есть риск быть непонятым, недо, недооцененным. А чего в душе может поселиться обида на окружающих и желание абстрагироваться от общества? Правильнее всего буду чередовать творческие, творческие настроения э, с общением. Вот вам говорю и <зычка> про то, что сейчас начнут зашкаливать и сама думаю так-так. Сейчас закончу, надо быстрее записаться на мастер-класс. Хотела в этот выходной записаться на мастер-класс, э, картины рисовать сроду ли он не рисовала, думаю, пора идти. Видимо, дракон начал уже действовать. Так вот, на мою крысу. Так вот, друзья, оказалось, мест нету. То есть все, все было занято, все. Мне говорят, надо, надо успеть записаться на следующее воскресенье, потому что места разбираются моментально. Так что все хотят творить, у всех творческое настроение. Вот сейчас, когда уже э, нет столько сильных э, такого, то, столь сильного запрета, да, на передвижение, самое время пойти за вдохновением в парк или в лес. Но ну, в парке, в лесу я тут на природе-то и живу, а вот э, еще ходить картины рисовать, так это вообще милое дело. А, вот э, Мила пишет, что э, и петух есть, и крыса, отлично столпе удачи вода я на драконе что имеет отношение к апрелю смотрите это не вашей карте а ваши скорее всего здесь мы будем смотреть не по поводу родственников да потому что то что у вас приходит столпе удачи как бы к родственникам к вашим не относится а скорее всего усилится стихия воды и стихия собственно говоря земли просто посмотрите за что они отвечают а я рисую по номерам. О, Татьяна, тоже интересно, тоже хотела начать, но просто по номерам рисовать это же дома надо сидеть. А я и так целый год дома сидела. Я теперь прививку сделаю, я теперь хочу везде ходить, хочу везде ходить и все видеть и со всеми общаться. У меня прям, так, видите, такая... Это, это, я за весь год пытаюсь теперь вообразить в себе все это общение, которого мне не хватало. То есть сегодня балет. Завтра у меня м -м, киноклуб. Мы идем обсуждать фильм. Сейчас с вами закончу буду. Кстати, кстати, посмотрите вот начала смотреть, не успела досмотреть еще, но надо успеть. Завтра будем обсуждать мультфильм. Называется Душа 2000 года а, Диснейленд. -э, ой, Диснейленд, Господи, Дисней. Очень интересные. Очень интересные. Так что, да, вот еще вам э, на выходные. Вот, так что давайте, друзья, выходите. Ну, в принципе, конечно, на природу надо выходить, с, с, общаться с друзьями тоже здорово, но выходите на природу. А, как сегодня. Да, сказала. Я уже смотрю на себя, думаю, что я перестаралась, кудряшки завела, кофточку смешную одела, да. Философский мульт пишет Татьяна. Великолепный мультик "Душа". Смотрите. Да, вот я тоже ее только начала смотреть, но если бы вот не сегодняшнее наше, мое выступление, я бы все бросила, пока не досмотрела. Но сейчас вот за... только начала, но сразу просто улетела в этот мультфильм. Не особо люблю мультфильмы, и если бы не завтрашнее обсуждение этого мультфильма на киноклубе, я бы сроду-роду -роду бы и смотреть не стала. Так что, друзья, посмотрите, хотите, обязательно возьмите мужей, жен, родственников, обязательно возьмите детей, посмотрите мультфильм. Пока вот из того, что я успела уже увидеть, действительно философски потрясающий, да. Ну, вот, все уже пишут. Женя, первый раз слышу об этом мультфильме. Это знак, надо посмотреть. Вот, вот. Я вообще не собиралась про него вам рассказывать, да, но вот если оно всплыло, значит, вам нужно его тоже будет посмотреть. А если дубликат дня и месяца, дубликат собаки в карте? Как это может отразиться в апреле? Ну, скорее всего, вас больше трясанет, чем тех, у кого просто одна собака. А, потому что день и месяц, ну, месяц скорее больше на работе трясанет. До дня может не дойти, до, до собаки до дня, но может и день зацепить. На всякий случай, этот месяц постарайтесь пережить поскромнее. Ни с кем не ссориться, не ругаться, не выяснять отношения, не стучать кулаком по столу. Да? То есть переживите и, в общем, пройдет не заметите. По какой программе? А, Людмила спрашивает: не, не по программе. В интернете можно его найти и посмотреть. В интернете через компьютер можно, через телевизор, если умеете. Душа называется мультфильм, друзья. Посмотрите обязательно на этих выходных. Прекрасный мультик, да. Еще сама не досмотрела, но всем советую. Да. Дисней Лэнд года. То есть мультику уже выходит 20 лет этому. Вот ой, Господи, Снэй, меня всем управляет <смех> извините, да, заговариваюсь Дисней, конечно, не вот. <смех> это, мой, это да. так, ну ладно итак, настройте на положительные эмоции на поиск вдохновения обращайте внимание на то на то, мимо чего раньше проходили не замечали э, понаблюдать, как просыпается природа, проявляется первая травка набухает почки я сегодня ехала и, знаете, обратила внимание на то, что Кусты, они еще, ни на них почек нет, а они цвет поменяли. Какое-то что-то в, что в них неуловимо зеленое появилось. Еще ничего нету, ни почек на них, ни, ни листочков. Они, вот это, конечно, пробуждение природы, оно просто какое-то волшебное каждый год. Так что это все в нашей с вами энергии, это все в нашу с вами удачу. То есть остановитесь, выдохните, подумайте о том, как прекрасно еще очередная весна как здорово что мы до нее дожили да? вообще неизвестно во что этот коронавирус мог вылиться и как вообще все в жизни хорошо что мы есть весна есть и все есть мультфильм да? а 2020 этот мультфильм А, мне написали что он 2000 -го года я еще думаю надо же какие мультики то делать 20 лет назад ну ладно извините что-то я все не все путаю поэтому буду читать по слайдам вот это так. А, так понаблюдайте, как просыпается природа проявляется первая травка набухает почки послушайте пение птиц и обязательно улыбнитесь миру сибири окружающим и тогда хорошее настроение будет вам прекрасным помощником во всех ваших творческих начинаниях в апреле необходимо с особой заботой относиться к близким людям от них вы сможете напитаться необходимой энергией получить тот заряд позитива который благодаря которому апрель 2021 года запомнится вам исключительно благоприятными событиями по поводу романтики то у одиноких людей есть все шансы создать пару усилиться стремление флиртовать захочется заводить новые знакомства но земля она статична поэтому отношения могут развиваться медленно не подгоняйте их ну вот как идут, так идут. С кем-то познакомились, начали переписываться. Все, пусть так потихоньку идут, дальше не будут развиваться нормально, но это такой месяц. Здесь быстро не получится, да. Вот торопить не стоит. Особенно актуально для тех, у кого свинья стоит в году или в дне рождения. Для них апрель э, поможет э, в назначении э, розма, романтических свиданий. И многообещающих знакомств, ведь для этих людей дракон ⁇ это символическая звезда, красный феникс. Одинокие могут завести романти романтические знакомства, остальные расширить круг своего общения. У сложившихся пар также могут наступить стагнации в отношениях. Во всем нужно искать плюсы, будет время остановиться и подумать, есть ли, есть ли будущее вообще у ваших отношений. А тем, кто родился в мае, в месяц змеи, в апреле, самое подходящее время для того, чтобы посетить доктора, ведь для них земная весь ветвь месяца дракона, символическая звезда, небесный доктор, значит, вам обязательно поставят верный диагноз и назначат правильное лечение. Сейчас мы поговорим про каждого отдельного господина дня. Сейчас я посмотрю посмотрю что вы пишете на газонах уже тюльпаны проклевываются. ух ты но ну это в городе наверное. за городом еще снег таша у меня в карте столкновение собака дракон собака день дракон час но что мне счастливец на что мне счастливец обратить внимание во-первых надо обратить внимание что у вас там стоит в дне собака не уводится ли собака из этого столкновения не отвлекается ли может у вас кролик там по месяцу например да? вот. во вторых во вторых вам обратите внимание вообще на землю за что отвечает земля вот и посмотрите чтобы не было конфликта в этой области Потому что конкретно сказать, что вот у вас что-то там, ну, естественно, семья, понятно, и, и здоровье. Вот, ну, вот эти три момента важные. Подскажите, пожалуйста, если родился в год металл и на петухе, в день вода, металл-инь на петухе, какой, 81-й, да, наверное, и в день вода на кролике, собираюсь открыть бизнес, стоит ли это делать в апреле? Вода и, ну, пока у нас не было. Давайте мы сейчас для иньской воды дочитаем прогноз. Ну, пока у нас не было такого страшного ничего для инской воды. А петухи у нас сливали, сливается петух у нас сливается с вами, с драконом получается металл, металл получается иньский для воды полезный бог. Да, да, да, да. Ну, надо все смотреть, конечно, но по тем водным, которые вы дали, все даже очень неплохо. А если свинья в месяце, ну, от месячной свиньи мы не будем считать красного феникса, но если вы хотите, если вам очень нужна вторая половина, то давайте ее тоже считать. А если прогноз... А есть ли прогноз читабельной версии где-то на вашем сайте? Конечно есть, Саида, обязательно есть. Он обязательно будет, как как всегда. Я все время говорю, что, друзья, вы не переживайте, если что-то не успели посмотреть. Все, все, что о чем я вам рассказываю, вы заходите на наш сайт и на нашем сайте это публикуется в, буквально в первых на первой странице. Да, вы все можете прочитать. Если собака день и месяц, ну, хорошо, значит, они сталкиваются, Наталья, да. Ну, в смысле, ничего хорошего, они сталкиваются у вас, да. То есть день и месяц, скорее всего, там, я не знаю, например, я не знаю, как это отражается на карте, надо смотреть, в смысле, на жизни, на вашей. Может быть, ваши родители не принимают вашего мужа, например. Да. Если ваш элемент личности дерево и Ильян, то месяц принесет богатство и печать, да. Стихии месяца приносят для янского или инского дерева этот месяц связан с людьми от которых вы ожидаете поддержку хотя дерево не любит янскую воду от нее сплошные неприятности у янского дерева но этим апрелем дракон впитает весь негативный ресурс и сделает месяц очень благоприятным для элементов личности дерева поэтому если вы по какой-то причине оттягивается встречу с родственниками не желаете делать ремонт или начинать учиться что-то новое для себя изучать что-то новое то лучше вот начните это делать в апреле самый хороший месяц к тому же для янского дерева приходит полезный бог дракон а вместе с ним появляются не только амбиции но и желание и сила захочется управлять зарабатывать лидировать не гасите в себе эти качества у вас все получится нужно сделать лишь первый шаг для инского дерева все не так радужно. Справиться с таким количеством денег без друзей очень сложно, потому что, поэтому, чтобы не упустить выгоду в апреле, дорогие инские деревья, обязательно работайте в партнерстве, вместе с друзьями. Итак, еще помните, что дракон – овечий нож для людей с элементом личности дерева. И рекомендации – старайтесь не ругаться. Сдерживайтесь, не давайте гневу проявлять себя. Все это может привести к негативным последствиям. Если ваш элемент – иньское или янский огонь, то апрель – это месяц самовыражения и власти. Огням, хоть бин, хоть дин, явно захочется проявить себя, захочется активно действовать и быть все время на еду. Появится желание проявлять лидерские, управленческие качества, рациональный и методичный подход к делам, Могут возникать идеи, как увеличить свой доход, что обязательно привлечет к улучшению материального положения. С другой стороны, месяц говорит о необходимости самосовершенствования, с другой, с другой проверяет вас, провоцирует на безделье. В этом месяце вы можете заметить за собой необычную склонность к наслаждениям, вкусной еде, развлечениям. У вас станут актуаль... актуальными и темы творчества у вас будут новые идеи новые планы захочется измени... измениться самому изменить все вокруг огненные элементы личности любят янскую воду э, хоть и по-разному но и Билл, и дин могут рассчитывать в этом месяце на поддержку если ваш элемент личности инской или янский огонь то апрель это месяц самовыражений власти огням бин и дин явно захочется проявить себя захочется активно действовать и быть все время на, на виду появится желание проявлять лидерские управленческие качества рациональный и методичный подход к делам могут возникнуть идеи как увеличить свой до, э, доход чтобы обязательно привлечь э, что приведет обязательно к улучшению материального положения с одной стороны месяц говорит о необходимости самосовершенствования, с другой проверяет вас, провоцирует на безделье. Уже это все рассказала, боже мой. Да, здесь можно сделать свою астрологическую карту, пишет, э, пишет Лена. Да, для тех, друзья, для тех, кто вообще не знает своей астрологической карты, перейдите, пожалуйста, по ссылке, которую сбрасывает Лена, и Лена вам да и вы сможете угу, понять, какой у вас элемент личности, какие у вас там есть драконы, какие есть петухи, господин дня или элемент личности. Итак, если ваш элемент личности земля, что-то я уже про это втором кругу поехал Итак, если ваш элемент личности земля, Янской или иинская, то в апреле приходят энергии друзей, грабители богатства вместе с богатством. То есть для ВУ и для инской земли этот месяц увеличения контактов с друзьями, важным окажется социум, но вместе с поддержкой приходят деньги. Зарабатывать в апреле возможно только в партнерстве. Постарайтесь своих конкурентов хотя бы на время развернуть вашу сторону, на свою сторону их перетянуть, и дело, которое вас объединит, поможет зарабатывать и вам, и им. Очень важно старайтесь не тратить слишком много, чтобы потом не пожалеть о том, что деньги уходят сквозь пальцы. И не рассказывать о себе лишнего в избежании того, чтобы эта информация не обернулась против вас самих. Все это может повлечь за собой потерю денег. К тому же не ленитесь проверить и перепроверить все подписываемые документы или какие-то дошедшие до вас слухи тоже все проверяйте перепроверяйте не рубите все с ключа символическая звезда демон красной красоты наденет на вас розовые очки и вы, подавшись радостным эмоциям, можете с легкостью угодить в ловушку мошенников. Будьте бдительны. Если ваш элемент личности янский или низкий металл, то месяц вам принесет ресурсы самовыражения. Для генов и для, синев, э, для синей этот месяц связан с людьми, от которых вы ожидаете поддержку. Месяц располагает к обучению, принятию собственных э, знаний. Печать – это... Как бы я знаю, а самовыражение это я делаю. Все действия будут продуманные целенаправленные. В апреле очень важна станет мама, семья, в целом дом, комфорт, нравственные ценности, образование. Для генов месяц пройдет более плодотворно, а для синий будет сильно синий будут сильно уставать, терять силы, поэтому нужно взять тайм-аут или учиться как-то делегировать все свои полномочия. Если ваш господин дня – инская или янская вода, то апрельские энергии будут представлять для вас власть и там, друзей, либо грабителей богатства. Для Рена и Квея самым главным в апреле будет карьера, социальный статус, желание продвижения благодаря собственным достижениям.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 Что бы хотелось сказать про «Талисман месяца»? В Китае дракон – символ императорской власти, дракон, который приходит, да, всемогущее и всезнающее существо. Он помогает людям неординарным, отважным и талантливым. Заслужить его расположение значит взлететь высоко, сделать карьеру, стать уважаемым человеком весь столб месяца рен на драконе это столб куйганг мы знаем что это такой императорский столб да он приносит вам особую восприимчивость к окружающему миру но вместе с тем и некоторую жесткость и агрессивность Смягча, э, смягчить это проявление может талисман э, птицы феникс то есть покупаете фениксов. Сейчас я расскажу. Кстати, в нашем магазине можно взять. Который символизирует женское начало и гармонизирует дракона и его жажды власти. Вообще в китайской культуре есть мифическая птица, очень они, они очень связаны с драконом. Это вот как раз м -м, феникс. Если драконы символ императора, то а, символ императрицы это как раз феникс. Его еще называют а, Фен Хуан символ императрицы символ женского начала и энергии вообще этот эм, символ я соединение дракона и феникса соединение этих двух символов да, символизирует счастливый и гармоничный брачный союз. То есть даже приобретя брелок в нашем магазине, например, да хоть где. Вот если вы запасетесь этой птицей Феникс, она вам не, не только нужна будет в апреле. То есть птица Феникс – это женская начало, это императрица. Да? То есть вы носите такой энергетический символ императрицы. Очень-очень красивый либо подарок, на подарок можно взять, либо самой себе. Это будет вас, во-первых, защищать, ну как бы гармонизировать всю энергию в апреле сейчас я вам дам ссылку Лена, у тебя есть ссылка если нету то я сейчас дам ссылку где можно купить у нас этот брелок например феникс Фэн Хуан известен в китае как красная птица символизирует радость и мир способствует поиску вдохновения новых идей и развитию всех самых хороших качеств и скрытых способностей помогает достигать цели и предупреждает об опасности а, я сейчас, Лен, дам, извини, я тебе забыла ссылку дать. У меня, главная ссылка есть. Я просто тебе ее забыла дать. Ага. Вот. Итак, друзья, значит, у нас в нашем магазине есть в очень удобной форме просто брелочек этого самого красного феникса. Я вообще вас приглашаю в наш магазин. Сейчас, кстати, приглашу не только в наш фан магазин. Вы можете. Сейчас я дам. дам я была в китае в городе феникс о светлана а вы знаете а я не была очень жаль очень жаль и если в Китай поеду то обязательно обязательно хотелось бы съездить так сейчас я вам во первых дам на фэншуй магазин то есть фэншуй магазин сам сайт не только у нас там фениксы у нас много чего интересного а, вот Лена, да, Лена сделала. Ага. А, вот брелок Феникса, все, все, все, брелок Феникса, все. Лена вам сбросила да. Значит, брелок Феникса, вот как вы видите, для чего он необходим? Он сделает хозяина более осторожным, внимательным. То есть этот брелок просто с собой можно носить внимательным, так как помогает пробудить интуицию, помогает. Стать на истинно свой путь, определить для себя жизненно важные цели и сделать все для их осуществления. Он делает людей мудрыми и счастливыми, помогает достичь финансовой стабильности и взаимопонимания в семье. Если у вашего мужа есть дракон, то ему феникса тоже можно подсунуть. Гармония в семье, плюс вот то, что. Я вам сейчас читаю, помогает найти вдохновение и достичь цели. Он не только женщинам, как бы вот что ты носишь, императрица. Это для женщин, для мужчин там свои плюсы. Его надо активировать, этот амулет. Активировать амулет можно свечкой, так как феникс к стихии огня, то есть мы зажигаем свечу перед амулетом на несколько минут. Поставим, ну, вот есть такая там традиция поставить рядом тарелку с зернышками или с какими-то семечками, а потом это все отдать птицам. Вот таким образом вы активируете свой амулет. Мне кажется, просто ну, такой талисманчик да, очень, вообще красивая такая история. Я вообще кстати друзья пользуюсь случаем я хочу всех пригласить не только на наш в наши соцсети в любую из наших соцсетей вы можете перейти э, с нашего сайта там будут все ссылки на инстаграм на контакт на фейсбук и естественно на наш э, любимый канал youtube на котором выходит все время новые видео друзья но я вас еще приглашаю в наш э, инстаграм фэн-шуй магазина зачем вам это надо он так называется н шок зачем вам это надо помимо того что там все время рассказывается про какие-то интересные вещи ну коль мы все мы с вами в мире китайской метафизики то как-то она должна еще проявляться и на материальном уровне но даже не про это сейчас речь идет все кто перейдет мы решили, ну, для того, чтобы немножко раскрутить страницу, мы решили делать все время розыгрыши и разыгрывать какие-то очень хорошие призы и подарки, разыгрывать каждый раз в, для всех подписчиков этого интернет-магазина. Так, в смысле, Инстаграма я имею в виду, интернет-магазина. Так вот. А в этом месяце у нас разыгрывается тыква-горлянка, да, тыква-волу. Что такое тыква-волу? А, ну, в древнем Китае, там, в средневековье, перевозили в нем воду, продукты, и потом заметили, что люди, которые заболевают чем-то и пьют воду из этих вот горлянок, они быстро выздоравливают. То есть у нас вот волу заслужила название такой вот оберег от всех болезней как телесных, так и душевных, кстати. Она поддерживает равновесие в организме, способствует вашему хорошему расположению духу, дарит долголетие, так как похоже на такую вытянутую восьмерку, да, бесконечность. Так вот, там очень простая история, вы туда под приходите, еще раз, npugacheva.shop То есть это инстаграм будет, и вы подписывайтесь, вам нужно подписаться, просто поставить лайк, в комментариях одного друга, и все, 7 апреля в среду я выйду разыграю. И мы будем все время разыгрывать какие-нибудь призы из нашего магазина. Ой, мне очень понравилось, знаете, вчера из Инстаграма мне менеджер прислала, девушка пишет, ну, то есть мы часто разыгрываем, то денежные призы разыгрываем, разыгрываем со скидкой наши курсы. Девушка пишет, вы не могли бы сегодня что-нибудь разыграть? Я бы хотела сегодня у вас обязательно выиграть. Понравилось так, ну, да. Да, и очень нравится, когда люди прям выигрывают вот в прямом эфире. Да, угу. да вот сейчас кто-то хочет. Ага, Лен Пирогова, посмотрите, Алексина там пишет про, про заказы. Так. Что-то у меня выскочило, что-то не то выскочило. Сейчас я вам про денежную звезду буду говорить, как ее активировать. Да, да, друзья. Ух ты, а как она у меня? А, не то, все, все то вылезло. Что-то я сегодня как-то разобранная. Так, друзья, так вот, согревание денежной звезды еще один уже традиционный наш ритуал который мы для вас высчитываем совершенно бесплатно вам и выдаем что нужно сделать нужно взять свечу в правильное время в правильное место и ее поставить каким образом если вы не знаете вам нужен шаблон 24 горы вам нужен план своей квартиры опять же тогда если вы не умеете никогда этого не делали вам нужно перейти на наш сайт n.pugacheva.com. И на этом сайте вы зайдете в раздел расчеты найдете шаблон 24 горы вы там сможете ска скачать этот э, шаблон вы сможете посмотреть видео каким образом он накладывается и что нужно делать в апреле вам нужно будет найти юго-запад 2 и 3 то есть по шаблону э, 24 горы у нас есть э, юг вот юго-запад юго-запад держит делится Юго-запад 1, юго-запад 2 и юго-запад 3. Вот нам нужно юго-запад 2 и юго-запад 3. А, Итак, ну и, собственно говоря, дни, когда вы будете ее активировать. В часы вы можете любой удобный для вас час активировать. Главное в этот час активировать. Маленькую свечку берете, таблеточку ставите, активируете. Естественно, свечку не бросаете без присмотра. А, можно, значит, это сделать 7 апреля, вот в эти часы единственное что только не в час кролика и кроликом тем кто родился в, в год кролика 7 апреля ровно как и 19 апреля нельзя к сожалению активировать денежную звезду что такое денежная звезда денежная звезда это как бы некая ну такая просьба молитва что ли до да, вселенной о том чтобы дать именно какое то финансовое вам благополучие причем не просто, чтобы все было хорошо, а вы можете конкретно что-то попросить, да, что бы вы хотели. Но, друзья, я вам хочу сказать, что у кого-то она срабатывает, как и молитва, услышана сразу и сразу сработала, кому-то надо молиться долго, чтобы его услышали. Значит, кроликам для вас еще и 1 мая нельзя, но у кроликов будет 22 апреля когда им можно согревать денежную звезду. А вот лошади как раз будет нельзя. Так что время здесь обозначено, все здесь обозначено, все будет продублировано у нас на сайте. Сейчас вы можете просто пока записать дни. Ну, то есть, еще раз, юго-запад, 2-3. Вы ставите в апрель, значит, 7 апреля, либо крыса, либо дракон, либо час крысы, либо час дракона, либо час петуха, либо обезьяны. 19 апреля тигр, дракон, лошадь, петух. Часы. Записали? Можете скриншот сделать. Можете сфотографировать. Ну и то же самое вот 22 и 1 мая. Сейчас я пока прочитаю. У меня частный дом. Зон... Зоны ä, определяются иначе? А -а -а. И... Нет. Друзья, хоть частный дом, хоть квартира, вы, когда мы накладываем 24, шаблон 24 горы по этой методике, мы определяем из центра. То есть встаете в центр, берете компас или вот в телефоне бесплатная программа, смотрите, где север, шаблон ставите так, чтобы крыса нулевой градус был на севере, дальше находите нужные вам градусы и идете, собственно говоря, туда греть свечом. Всех одинаково. Мне опять не повезло этот кролик. А, а можно активировать на все часы? Можно. Можно. Хотите, одно время выберите. Я обычно выбираю какое-то одно мне удобное время, ставлю свечку. И пока она не догорит, все. То есть я там уже не ее, не надо ее тушить. Вот, там, вот сейчас там час лошади. Как горит, так и горит. Просто в час лошади, например, вот здесь мы смотрим, в час лошади не надо начинать. А если вы там сделали, я не знаю, какую-то себе толстенную свечу, и она вот с трех часов ночи горит, и до часа дня никак не догорит, ну пусть догорает, пожалуйста. Можно на весь день? Можно на весь день поставить. Вконтакте выставьте, пожалуйста, за согревание денежной звезды. Лен Пирогова, напиши, пожалуйста, менеджеру ВКонтакте, чтобы она выставила согревание денежной звезды. Хорошо, три месяца делаю все подряд, ничего не работает. Жаль. Бывает, это я говорю, это то же самое, как молитва. У нас есть много отзывов людей, которые с первого раза с первого раза пришли и с первого раза получили погрели, свечу, и либо муж принес какую-то премию, либо на работе выписали премию, либо что-то выиграл, либо мама что какие-то деньги прислала. У многих срабатывает прям с первого раза. Но здесь считается, что а, все зависит еще от той удачи, в которой вы находитесь. Я сама, честно сказать, не проверяла, насколько люди в хорошей удаче быстрее получают деньги, чем люди в плохой удаче. Но как бы понятно что что это так должно быть но значит значит либо вы что-то не то делаете либо вполне возможно что надо греть эту звезду еще еще три месяца такое тоже может быть вы знаете у нас был мужчина не знаю может быть он и сейчас может он даже здесь есть я помню несколько лет назад когда мы начали выкладывать прогулки он начал гулять в прогулки и Ему нужна, Лен, помнишь Пирогова, помнишь эту историю? Ему нужна была какая-то работа определенная. Причем он очень длительное время не мог найти работу, И он ходил в прогулки, гулял по цемень, только с одной мыслью, что ему нужна была работа. И там какие-то, сейчас я уже вот не помню, это несколько лет назад было, там какие-то прям суммы он вот даже там, ну, то есть он уже конкретно рассказывал, что, например, не знаю, он не мог найти работу на там, вот я сейчас скажу, ага, помню. Он еще писал, что он офигел, да-да-да. Ну, давайте я сейчас расскажу, как я помню. Я могу ошибаться, если он сейчас в чате, пусть меня зенит. я, главное, главное саму тут сама история важна, а не цифру, да. Ну, например, там, например он хотел работу на 50 тысяч рублей. Он ее не мог найти много там месяцев, там лет, не знаю, очень длительное время. Начал гулять в прогулке. Он не останавливался. Я очень хорошо помню, знаете, почему? Потому что у меня дочь тоже у нее была одна мысль, ну, в смысле, одно желание. И она говорит, мама, я два раза сходила, типа, мое желание не сбылось. Все, больше не буду я гулять. Он ходил, чуть, я не помню, чуть ли не полгода он ходил. И ему вдруг бамсы предлагают работу на 100 тысяч. И он понимает, что он еще выше может. То есть у него какое-то внутреннее ощущение появилось. Он не согласился, дальше ходил в эти прогулки. Ну, я сейчас, конечно, утрирую, может быть, он там подрабатывал. Я уже не помню всю эту историю. Но смысл был, что ему там, грубо говоря, он еще два месяца походил, и ему до 300 тысяч продолжили работу. И вот, да, вот как лена пишет, и он офигел. Если сейчас этот человек есть в чате, там, извините, что я там, может, перебрала там в цифрах, но я вот как бы конву этой истории рассказываю, да, какая история была. Вот. Поэтому, ну да, вот... И я, я почему эту историю запомнил, потому что у меня дочь ровно с ним же начала ходить в эти прогулки и быстро сдалась. Поэтому, ну ну вот как хотите да. А, у меня работает но не так как ожидаю а, а вообще непредсказуемо ой куда-то уже убежал, убежал. Угу. непредсказуемыми способами и не всегда крупными суммами ну девочка дорогая пусть хоть какими суммами и то ладно а, а если грабитель богатства можно делать где грабитель? Можно, здесь грабитель богатства в этой технике не участвует. Но я эту технику, друзья, делаю с переводом в солнечную двухчасовку. То есть я беру, опять же, в раздел расчета, там калькулятор солнечных двухчасовых, то есть я не просто тупо беру час лошади там с 11.00, а я беру час лошади, пишу свой город, там Москва, да. Я беру час лошади, и в Москве час лошади с 11.30 начинается. То есть я перевожу солнечное время. Какие-то школы переводят, какие-то не переводят. То есть если вы не хотите переводить, можете не переводить. Но я перевожу и учу как бы всех переводить в солнечное время. У меня денежная звезда всегда срабатывает. В офис тоже работает. Спасибо, Оксан. Хороший отзыв. Можно виду предыдущий слайд? Можно, только я не знаю, какой слайд там был. Друзья, все, что вы видите, все, что вы видите, это все есть на сайте. Значит, а, значит, все дело удачи в, удачу, в удачу, только потому, что все просчитано, все активации выполняются. Да. А, Вернитесь, пожалуйста, предыдущий слайд. Друзья, кому нужен предыдущий слайд? Я не знаю, какой слайд, кому вернуть. Uh, все, все лен напиши пожалуйста когда на сайте или уже есть эта статья на сайте переходите на сайт и все на сайте возьмите uh, я целый месяц ходила на прогулки запросом найти работу по душе и нашла именно по душе а деньги uh, не проговаривала Но для меня это было не важно, здорово сегодня уже на сайте появилась друзья уже на сайте есть статья все что я вам рассказала все на сайте есть я еще хочу, перед тем, как я сейчас освобожу эфир для второго нашего преподавателя, преподавателя по фэн Татьяны Смирновой, которая вам расскажет про прилетающие звезды в этом, в этом вообще про фэн приходящего месяца. Я хочу всем новичкам напомнить, новичкам, не новичкам. Если вы учились в школе Светлане, если вы учились в других школах и хотите учиться именно у меня, то мы набираем начало, старт, то есть у меня раз в два года набирается группа. И этот старт будет 2, второго... ой, 2, господи, не знаю какого, это будет в сентябре. То есть, друзья, Лена Пирогова, будь добра, скинь, пожалуйста, ссылку. У нас фундаментальный курс, это курс, вот как я говорю, высшее образование, то есть это полнейший курс истории полнейший курс где мы с вами будем учиться целый год но мы в смысле вот я вас приглашаю на первое полугодие да то есть это профессиональные знания после которых у нас уже люди консультируют как профессионалы открывают там даже свои школы и так далее то есть это профессиональный курс вы получите филигранное мастерство вы будете учиться не на упрощенной, не на облегченной программе, как вы учились где-то и с кем-то. Программа дорогая, но по сравнению с тем, сколько стоит эта программа у моих конкурентов, даже, даже за полную стоимость, она стоит 25 тысяч, эта программа, получается, эта программа будет в два, то и в три раза она дешевле, чем в других школах. И, друзья что я хочу сказать вы если вы сейчас перейдете по ссылке оставите две рублей то вы получите э, скидку то вы получите скидку в три рублей а, вот эти две тоже вам потом зачтется и там и минус 5 получается да? а, она еще дешевле мы сейчас для вас сделали еще маленькую еще меньше цену а еще меньше до да, цену да, вот сейчас. Ну, я уж не знаю, Лен, куда меньше. Мы ее вечно продаем за три копейки. У нас вот там группы огромные. Вот. Друзья, значит, смотрите. То есть э, у нас продается она за 20... Переходите по ссылке, посмотрите. Не знаю, какую цену сейчас делали. Это сюрприз. Вот. Но все, кто переходит, оставляет 2000 рублей. Это пойдет в зачет. Я вас всех жду. Потом на уже. мы с вами идем учиться в сентябре месяце то есть вы как бы занимаете место то есть вы занимаете место на эту интереснейшую программу фундаментальный курс давайте две минуты расскажу все таки о а то люди куда-то учиться зову это знание от а до я самых самого начала то есть если вы где-то учились учились не доучились не поняли, или вы даже у нас учились на начальных курсах приходите на курс Высшего образования приходите по э, китайской метафизике, приходите на курс углубленного э, углубленного э, изучения астрологии Бадзи. Абсолютно новый оригинальный подход в чтении астрологической карты Это курс о том, что нужно каждому человеку для того, чтобы жить в соответствии со своим предназначением, согласно своему характеру и устремлениям. Если человек живет в согласии со своей внутренней природой, то такой человек счастлив его э, не раздирают противоречия он имеет все что ему нужно и все его желания исполняются а устремления реализуются и это все мы с вами увидим в астрологической карты бац для тех кто хочет э, для тех кто только начинает если вы изучать вы изуч, э, э, начали изучать астрологию то приходите вы пусть вы новичок или вы делаете первые шаги или вы выучили половина или вы выучили кусками эти куски у вас не складываются то а, я с самого начала и до конца мы пройдем даже те темы которые как я говорю вы проходили у нас в школе мы будем углубленно изучать и эти темы и новые темы которые мы не даем ни на каких курсах и вот сейчас у меня например люди на фэн-шуй плюс бадзе те кто придет многие кто придет э, в эту группу и учиться будет с нами в сентябре вот они слушают а все равно суть не, не могут поймать потому что все фишки и все самые глубокие знания они заложены в начальном фундаментальном курсе с первой по 4 ступень вот как раз мы с вами и которые мы будем начнем проходить это совсем другой метод, там нет силы слабости, там нет, ну, в том измерении полезности, неполезности стихий, там по-другому мы с вами будем. Вот, там не, там не требуется, э, там все будет основано на природе э, пяти элементов, все сезон регулирования. Мы пройдем, вы узнаете, что такое ловушки, вы узнаете, вы, вы вообще в карте научитесь видеть знаков в два раза больше, чем вы сейчас их видите. Потому что мы с вами будем проходить сэндвичи, мы будем проходить невидимые знаки, мы будем проходить невидимые знаки, которые получаются из э, слияния небесных стволов, скрытых небесных стволов, из э, слияний внутренних, внутри карты. Вы получите то, что вы ни в одной школе не получите. Этот, про, это, э, этот подход привез я говорю это ну просто какая-то такая мне кажется большая удача этот подход нам привезли несколько лет назад сейчас все прогрессивные школы на него перешли на этот подход и этот подход он ну, мастер больше не приезжает в россию и этот подход даже даже в китае не во всех школах можно изучить не так просто его изучить и вот у нас он есть и мы преподаем уже не первый год не первый год его преподаем. Так что это уже будет у нас, ну, там, если говорить про фундаментальный, то я, даже, я уж не знаю, какой-то поток будет у нас уже. Вот. А, то есть курс у нас, мы его им все время немножечко переделываем, немножечко дополняем. У нас будет обязательно форум, где естественно мы отвечаем будут кураторы которые будут вам помогать будут домашние задания будут для новичков занятия что еще сказать ну, uh -huh. ну сейчас сейчас темы тема сами по себе темы вы можете почитать они вам не о чем скорее всего не будут говорить потому что темы, как я говорю про что не рассказывай название тем получается одинаковое а наполнение и вообще вот то, что вы получаете, это то, что вот нигде вы больше не получите таких знаний. Поэтому приходите, дорогие друзья. Кому интересно, переходите, сами почитайте программу. Мне некогда сейчас сильно сидеть и про этот курс рассказывать. Вот. Но я буду рада для, э, видеть тех людей, кто присоединится, кто сейчас придет, 2000 рублей оставит. И вы, я уже буду знать, что вы в моей группе в сентябре месяце. И вы получите. Вы, я даже думаю, что, кстати говоря, Лена, наверное, даже для тех, кто заранее записался, может быть, мы еще какой-то суперприз даже для вас потом придумаем. Так, значит, сейчас я Таня уступлю, но еще, еще, еще минуту вашего внимания. Вчера проводила вебинар, вспомнила что-то про руководство, кто-то у меня спрашивал про, про, грабри, про ограбление. А, про болезни, говорит, я переехала в дом и начала сильно болеть. Я говорю: а вы все посмотрели, вы все звезды, все. Я говорю, ну вот в нашем прогнозе. Она говорит, а я не покупала прогноз. И я разговариваю с группой, и выяснилось, выясни, что не все знали, что у нас полгода продавался прогноз. Друзья, у нас есть прогноз руководства на 2021 год. Его можно купить. Да, уже прошел у нас пару месяцев прошел, но у нас еще 10 месяцев впереди. А прогноз состоит из 520 что ли страниц то есть как я его называю талмуд там все там бадзи общий прогноз на 21 год общий прогноз для каждого элемента личности помесячно то есть прогноз для каждого господина дня божества помощники на каждый месяц там и по годам рождения разнесен там фэн-шуй прогноз вот, согревание денежной звезды рекомендации по летящим звездам даже те прогулки которые вы покупаете там все уже есть переезды 21 году вталкивание богатства на каждый месяц активация благородного человека на каждый месяц переезды 21 году активация звезды академика вталкивание людей бог счастья бог богатства на каждый месяц его можно активировать Поцемень, самые сильные активации пацемень птица падает в гнездо зеленый дракон друзья 7900, ну вот вы просто, когда вы почитаете, у нас, у нас этим прогнозом мы занимаемся всей школы несколько преподавателей-методистов работают в течение полугода для того, чтобы все это просчитать. Вот вы только представьте, 520 страниц, я говорю, если вы даже практикующий или начинающий астролог, и вы какие-то уже хотите советы давать хотя бы даже своим близким или клиентам, поверьте мне, просто советы из нашего прогноза для, сделают просто обширнейшую для вас консультацию для людей вы сможете можете давать вот лена дает докупайте кто не успел докупайте там бонусный урок со вопросами ответами он уже прошел естественно вы его записи тоже можете получить вот так что э, мы его закончили продавать еще вроде как в январе но я почему-то вчера подумала, зачем мы его закончили продавать. Ну с февраля же год начался. Ну хорошо, начался, так еще сколько впереди всего. А, нет, прогноз это такой Талмуд большой Талмуд, который вы просто читаете. Если что-то непонятно, пишите нам письмо мы отвечаем. Занятия, которые я вас зову на сентябрь месяц, да, да, там будет у нас очень большое количество занятий, мы будем с сентября чуть ли не до декабря заниматься это будет онлайн занятие мы будем с вами заниматься в вебинарной комнате конечно да это это с нуля то есть вот все что мы начнем прям вот с нуля но профессиональный углубленный курс у нас есть еще курс для новичков который идет два месяца который тоже все рассказывает но он рассказывает в полностью астрологию в лайт версии а у меня она в углубленной версии хорошо Друзья, я все рассказала. Татьяна, скажи, если ты здесь, выходи, потому что я, мне кажется, я уже утомила людей. Все рассказала про нашу школу. вот, Все рассказала про астрологический прогноз. Рассказала про курс, который начнется у меня в сентябре. Рассказала про фэн-шуй магазин. Рассказала про прогноз на следующий месяц. Теперь вот Таня только расскажет вам прогноз по фэн-шуй на следующий месяц. Привет, Таня!